Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рэй, и мы продолжаем играть в ХКР2 Так, откроем сундук а, Защитная арматура и амортизаторы прыжков Плюс у нас новое задание Вы играете 5 гонок на, супер, а, на скутере? <laughs> Нет Получите 200 времени в воздухе на мотоцикле Ну это куда не шло, да, скажем так а, Сегодня, наверное, мы будем брать 10 тысяч кубков Наверное, да? Будем брать? Я думаю, что будем Так, ну что, мы... А, мы тут выиграли Ну, молодцы, ребята Гелифиш, как всегда, красавчик Даргбос тоже А как-то гелифиш Здесь 48, и здесь гелифиш Это что такое? Ребята, объясните мне, это что означает У нас гелик и за Украину играет И за Россию, я что-то не понял Или как он так может сделать? Мне не ясно, например, ребят Как такое вообще возможно? Так, бесплатный сундук мы с тобой заберем Отлично Так, что я хотел еще сделать Я хотел Поздороваться Поздороваться со всеми Ну, наверное, уже все спят Хотя нет, кто-то был тут в 24 минуты Наверное, еще не спит Ну что, ребята, я готов Поехали Глубоководная езда Естественно, сразу же меняем вид Нашего гонщика что-нибудь такого хочется, значит, свеженького Что-нибудь свеженького Вот, давай вот эту вот девчонку возьмем, крутая девчонка С наушниками Так, и у нас подводное царство И, кстати, мне сказали, Рэй, прокачивай маслкар, крутая туч тачка Я поверю вам на слово, поэтому будем ее прокачивать Будем ее прокачивать И посмотрим в дальнейшем, как она будет себя вести. Ну а пока я буду ездить, естественно, на, на нашей любименькой хакерычке. Тут и На нашем ролийном любимом авто. Ты смотри. Ты глядишь, чубаги тут вытеряют, ребят. Она, что, немножко этого сожрала, как тебе сказать-то? Пудинга? Она, походу, сожрала пудинга Даже, наверное, перебор Ну и что у нас получается? Ай-яй-яй Хотя, ты знаешь, нормально Нормально Одна гоночка из трех уже сделана нами Давай-ка попробуем также Хорошечно проехать Замечательно Так, стоп-топ-стоп стоп. Тут вот так вот сбросим скорость Нормально Мы идем неплохо, я тебе скажу Очень даже неплохо Кто-нибудь нас рискнет обогнать? Да, ну, кому там? Кто там нас обгонит? Хотя, сзади, честно говоря, кто-то был на хвосте Кто-то очень потный грязный И вонючий Кто-то был ё это же подводная лодка Давай-давай-давай-давай, Рейчик, Не останавливайся Прям перед трубой. Шикадрыга. На самом деле, я хотел сказать, шикандрус. Чиканеврус, чиканеврусып. Че несет, блин? Да, яйца, ⁇ е-мое, что несет? Все, ребят, первое место, как я и хотел. Как я и хотел. Это меня радует. Так, давай нажмем. И у нас тоннели. Лучше, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какая тачка лучше всего для тоннелей. О, маслкар Смотри, смотри, смотри, чувак там Ай-яй-яй, я сбросил, ребят, сбросил Ну поздняк Ну давай хоть не последними, блин, чтобы были Ядрен-матрен Да что ты делаешь? А здесь не проехать Короче, какой-то бред сейчас произошел, ребят Какой-то... Да-да-да-да да что, что происходит? Нет, я приехал, конечно. Что-то я запутался. Я тебе серьезно говорю, я запутался в этой трассе что-то. Когда на прыжке начал хандрить, что-то меня туда-сюда раскумарило, как не знаю кого. Здесь я вообще испугался, что-то чего непонятно, чего я испугался. Чувак там разбился один, второй разбился в ФБР там. Да я уже понял, что и третий это был я. Я в шоке, что происходит Так я не фейлился Давным-давно Прикинь, все, я просто позабыл тот раз в, в корень Я начал тут такую дичь вытворять Ну ты сам видел Вообще непонятно почему Ну что это за говномес едет, блин, ну Пускай идет в лесом, блин <смех> Сколько у меня? 5 баллов Но я хотя бы второй, ребят Второй, не последний Так что живем Так, лесок Ну, в лесочек я знаю, ребята Лес лучше всего Кого мы там ожидаем? Каких остальных игроков? Давай Блин, тут лихач Или что это? Это не лихач, ребят Это маслкар так выглядит А я что-то подумал, что это лихач я увидел у него эту турбину спереди и сразу же немножечко взгрустнул, но если это маслкар, то, возможно, мы здесь выиграем. Да, тут все четенько и мы выиграли 5 гонок, соответственно, получили еще и дополнительную награду. Так, ступакуха, дядя Иди-ка прогуляйся Вшивик, лезет он тут на меня Ну что это, Рэй? Ну что ты делаешь? Ну еб просто ты, ну Да <клёх> Ехал первым Не заехал на, на это поле Нас какого-то перепуга вообще не понимаю Почему не заехал всю жизнь Сколько я себя помню, на это, на это полено заезжал на Изи. А тут. Нет. Не надо, говорит, заезжать. Зачем? Зачем тебе заезжать на это полено? Да. Вот так вот, друзья мои, происходят некоторые. Давай еще перевернись. И на колеса не встанет. Я пытался. Нет, ребят. И в итоге третье место. И в итоге третье место. Ладно Самое, что мне больше всего нравится, ребята Что нас не отталкивает назад Поэтому я могу кататься на чем захочу А хочу в данный момент проехаться вот на чем Супер дизель на горных мостах взял, Рэй Ты что, совсем что ли брекнулся? Это же не для нас Трасса, блин, не для... Хотя тут, вон, ребят, тоже есть кто-то Бегаем мы там. Да, блин! Дурацкая машина, блин! Этот прохиндей просто меня обогнал. Потому что моя машина. Как это задрочка, извините меня. Полная, блин. Видишь, все, упала и всю скорость, ребят, растеряла. Ты будешь ехать сегодня или нет, а? засранец ты я Удивлен, удивлен и поражен Фу. Удивлен и поражен, ребята Давай вниз Теперь наверх Теперь опять вниз, наверное, да? Да ядрен ты! И какой я буду? Я буду вторым, ребят так, мы забрали 10 самоцветов Вот Куба, городская война Вода, точнее, война, городская война Сейчас будем на мотике бацать здесь Погнали Роли на авто, иди в, в, в задницу, а Есть. Первым по красоте. Ну-ка, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не надо переворачиваться, пожалуйста. Во, шикарно вылетел. Нормально. Вторую гонку мы с тобой тоже взяли. Сейчас попробую Да иди ты, ХКР, знаешь куда? Лезет она тут ко мне Ай, беда Но тем не менее, я первый Чем я потянуло на горке затормозил? Но я хотел как лучше, друзья Хотел как лучше, а получилось как всегда Пляжный кубок Слушай, да я пляжный кубок тоже попробую на байке покатиться мне вот просто интересно знать, получится у меня здесь обогнать эти баги? Так. Ну, пока я тебе скажу, очень даже неплохо я еду. Вообще на изи. А мне нужно 200 секунд в воздухе, да? На байке именно было. Или там на чем? Или на скутере. Давай-давай-давай-давай, нормально Очень даже неплохо мы едем На нашем мотоцикле И здесь тоже первое место Ну что, давай попробуем теперь на последней, на третьей гонке Тоже так же проекция, идеально, чтобы было все Чтобы просто были красавчиками В некоторых местах мы даже лучше, чем баги себе ведем Ой, тихо Слушай, у нас прыгучесть, мне кажется, наверное, лучше, чем у баги Первое место Опа, сундук, давно я не зарабатывал этот сундучок Так, зимний шин, ускоритель, фляг Здесь мы получаем магнит, стартовый ускоритель Здесь мы получаем... Так, защитная арматура, ускоритель, дым Тяжеловоз, стоп, ускоритель, нормально так и что что теперь? Так у нас событие что-то моргает. Песок в купальнике. Ну что, поехали опять на байке, А что? Вроде бы неплохо получается, поэтому я как бы считаю, ребята, что можно продолжать. Ой, нет, нет, нет, нет! Ау, как же это так? Как же это было больно! Твою же налево! Да прикинь с дури! Да ядрен ты, Матрен Нет, ну этот песок, конечно, не для меня, похоже дела Че-то я не помню даже Нет, я помню вот эти домики Но я не помню, что вот столько всякого Говна было, прыжки вот эти вот Не-а Все, похоже, дела, докатались Да ты будешь ехать-то нормально, идиот, блин Фига, байк какой-то распластался Ну и я тут, наверное, да, недалече да куда ты? <смех> <смех> Понятно, короче. Вообще никакого места. Но главное, что назад мы не отъезжаем. Что за задание у меня там? Получите 200... А, на мотоцикле. На мотоцикле. А мы с тобой на супербайке. Йопарасете. Мотоцикл у нас... Вот он. Я ума не приложу, как мы сейчас тут будем выигрывать <свят> Такой, да? <свят> ну, слушай Мы обогнали, как ни странно, всех <смех> на этом мотоцикле едем Он у нас еще не прокачанный, не шиша На нем, по-моему, даже ничего не стоит А, нет, стоят, стоят крылья и монетный ускоритель на нем стоит Автобус куда-то рванул, а? Вперед батьки лезет Но у нас, походу, такой непрокачанный монетный ускоритель, что мы еле-еле едем. Подбирая при этом монетки. Что, 200 в еще не получил? Ой, сейчас разобьюсь, наверное. Не? Нормально. Или опять не такой мотоцикл нужен? Да нет, а какой? Там больше нету никакого мотоцикла у нас. Офигенно. Ну-ка... Да нет, все нормально. Пещеры ледяного огня. Нет, я на байке не поеду здесь. Нафиг. Пещеры ледяного огня надо брать нормальную машину. Интересно, а если мы боссу проигрываем, мы тоже назад не откатываемся? Мы просто переигрываем и все? Такой еле-еле, ну заехал. С горем пополам. Так, внизу кто-то меня обгоняет. Лукас-про какой-то. Одна гонка, что ли, здесь? Слушай, одна гонка здесь всего лишь. Дай горючку подберу. Ну и прекрасно. Вот и все. Молодцы, мы красавчики. Мы просто красавчики. А вон, ребята, и 10 тысяч кубков. Так, зима на носу. Где мотоцикл? Сейчас будем с тобой пытаться выполнить задание здесь. Тут, кстати, тоже кто-то на мотоцикле едет, Сантьяго какой-то. О, -о, О, я развился. И тут одна гонка была. Во, день гонок. Попробуем здесь хотя бы выиграть. На луноходе чувак, прикинь. Да ей ты! Но а он не хочет. Там не каждый справился с, с подъездом. Луноход тут, вот если что, я смотрю. Ага. Е. Yeah. Ну, давай ты, давай, немножечко тут. Замечательно. Но мне показалось, что мы здесь в воздухе побывали совсем немножечко. Даже мы, наверное, вообще не побывали, потому что... Когда обычно это в воздухе, там тебе пишут плюс, там 3 секунды к воздуху. Но вот здесь вот такого, вот, да. Такое нормально, на заднем колеске нормально. Я даже тут скорость не буду прибавлять, потому что она ни к чему. <свы> Кто там на попрыгульках? А кто он попрыг... Ну, блин Ну, как так-то? А, вот он, кто на попрыгульках Вон у него эти рис... э, амортизаторы стоят Он что-то там еще пытается прыгать Видишь Он пытается прыгать но... Да ну монетный ускоритель вообще не, раскачан, не шиша. Да ты будешь ехать-то сегодня Ну драндулет-то недобитый Нет Какое там место у нас Второе Ну-ка хоть сколько-нибудь проехали Было 80 А-а-а! Фабричный кубок <с> Ребят, на фабричном кубке я на мотоцикле на этом не гонял На супербайке было, но на мотоцикле не было Сейчас будем чудить У меня байк, он почему-то очень... Мотоцикл этот прыгает очень высоко И очень быстро теряет скорость Да не то, что он даже ее не набирает быстро-то Все, 200 времени я сделал Надо же, я еще и первым модлюс приехать. Это меня радует. Поехали. Нормально. Слушай, ну мотоцикл... Как бы неплохой, кстати, драндулет, если честно. Его бы прокачать, он, наверное, вообще бы был, был был Хорош Он идет мягко Вроде не косипорит, да? Или просто такие противники у нас ватники Не надо наверх, не надо Ух Ты чудом просто не разбился да что за леприкон там сзади едет, а? Нервирует он меня? Блин, он еще, он еще и ускорится под конец, а? Я первый все равно. И я выполнил это задание. Опа. А, этот костюм у меня есть. Так, а тут проедите 1600 в городе приключения. Так, давай открывать сундуки, потому что у нас уже некуда все это ложить. Такс, э -э развлекуха, друзья мои, начинается развлекуха Аттракционы, да-да, те самые, те самые пугающие, ушатывающие аттракционы Угу замечательно. Слушай, первое место нам тут светит, я тебе сразу говорю. Да. Приколюха. Давай дальше. Ну, тут мы с тобой заезжаем в тоннель. ППВ. Как тебе там? ППВ, гонщик. Ну, не домир, мира, просто гонщик. А мне, короче, Чувак там переборщил с попрыгунками. Он просто перевернулся. Короче, разбился. Нифига себе. Едет уже. Прикинь. Хмырь он тот он, Шпарит уже. Уже наяривает. Трясогуска несчастная. Так, тихо. Не надо слишком сильно газовать. Вот так вот. Прям идеально залетели во врата <реклама> <реклама> Просто пролетели, все Нормуль, ребяточки, еще одно первое место Блин, я бы хотел бы лучше бы он то чем эти ноги Эти ноги у нас есть Блин, тут можно было бы, кстати, какую-нибудь другую тачку взять Так, тут опять маслкар, да? Присутствует Давай-давай-давай-давай-давай, ты посмотри там Какая орда против нас Есть! У меня все-таки был лучше, ребята Я бы устанулся в воздухе круче, чем тот, который сзади ехал Слабак Турбина не прокачана как надо Поэтому и сфилился. Замечательно я там еду, фиг его знает Ну Третьим, блин Самый последний из всех Да еб просто ты, блин Причем ехал идеально, блин Да ты заколебал меня достигать, а? Еще и перегонит сейчас, нет? Нет. Хух, 7 баллов. Первое место. Так, здорово, сундучки тут достаются нам. Так, понятно. Кубок шахты. Кубок шахты. Вот кубок шахты, ребят, на чем? Ну, тут явно только, наверное, на раллином авто. В этих шахтах. Тут, потому что нужна крепкая крыша и хорошая скорость. Это вот вообще не в тему сейчас было скорость, очень много потеряло времени. Да твень ты, а блин! Ну как так? Ну ехал же нормально, ё-моё -мо! Нет, вот, блин, все равно как-то умудрился обогнать. Да я его даже не могу с ускорением обогнать, ребята. О чем тут можно говорить, блин? Пипец. Просто пипец. Видишь, он везде сбрасывает скорость. Как умная Маша играет. Но тут умную Машу мы подрезали. Ну, правда, все равно, ребят, второе место заняли. Забытое шоссе. Ай, да? На этой тачке. На Суперкаре давно не были. Давно мы не гоняли на Суперкаре. Вообще на изи Упс Перелет Отлично Как я люблю делать так получилось Что тут одна гонка всего лишь Попахивает именно одной гонкой ребята Скорее всего так оно и есть Да, Ха -ха. Всех позади оставил. Чуть-чуть не доехали. Капельку. Так, у нас столичный кубок. Тачку я менять не стал. Хочу именно на ней погонять. Так, мотоциклист, да, значит? Hell to me. Он, видимо, сбросил скорость, а? Ай-яй-яй. Да, первую гонку я проехал не очень хорошо. Ладно, давай попробуем. Может быть, на второй нормально будет? Даже стартануть нормально не могу. Фига он. Да едь ты, я Просы ты, блин. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, мотоциклист докатался Так, ну кто-то там впереди у нас Мотоциклист да выделывался Так ему и по делу Давай-давай-давай, шпарь Заехал, красавчик Не останавливаемся, не останавливаемся Зергут И какие мы первыми Мы первые, друзья мои Так Гражданка Бани, ну это был, был у нас костюм И вот этот у нас костюм А, уже босс? А что там за трасса? Ё-моё Моя самая нелюбимая трасса ну попробуем. Кто? Мы против кого, мастера? Не, мы против Никиты, блин. Да не хотелось сюда заезжать, но ну, ё моё ну все, машина вообще не едет. Да как ты так, гад, сделал, блин? Он взял турбину где-то, откуда-то в конце взял Просто турбина у него сработала Я его уже обгонял, у него турбина, ребят Включилась, у у этого Ну как он так делает, а? Я вниз, ребят Да не хочу я вверх, блин, ну Понятно, короче Да сфейлился, друзья, сфейлился я Я даже не буду продолжать выход Сразу сделаю А, тут он назад отъезжает Прикинь? То есть на боссе, если ты проигрываешь, Он назад отъезжает, друзья мои Ну давай, ты выжимай себе все соки, которые у тебя есть, блин. Вторым. Просто навсего вторым приехал. Да поехали по низу. Так, красиво Все, ребят, здесь мы взяли первое место Но это еще ни о чем не говорит Нам нужно еще одно первое место Все проехали, а я, как всегда, этот кактус дебильный задел Да почему у него крышу не сорвала, блин? Он же врезался, ребята У него должен был вырвать крышу Его должен был распластать там В общем, первое место я занял свое. Так, испытание скоростных спусках Слушай, ну здесь, по идее, должна Роличка у меня рулить Обычно я всегда здесь первые места занимаю Я. Yeah! Так, первая гонка была за мной Ну А вот так вот тебе Хламонишь ты несчастный, все ребята Две победы, первые мои Ну тут уже паршивый старт у меня был Очень плохой старт Это уже меня не интересует. Главное, что мы заняли первое место. Жу! Так. <смех> Гражданин Бальни, И вот они, 10 тысяч кубков. Прекрасно. Так, что там у нас? Я сам с собой привет. <смех> сам себе отметился. Так. Ну че, давай прокатимся здесь по-быренькому. Че-то <смех> <смех> водилу спереди расколбасил, там не по-детски. Скутерочек такой. Я, кстати, подумал себе тоже ребят такую скутерочку электрический купить, не очень мощный, но только не вот такого типа, а не скутерок, а этот электросамокат, ну с сиденьем. Ну, давай ты едь, ты в конце-то концов что-то вообще не едешь-то. До второго сундука хотя бы доберемся. И чего? Зашибись, ребята? Вот такой вот... Такой дебилизм вот бывает. Просто встрял. Не могу выехать. Да. Ну что, дорогие друзья. На сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.